Уважаю. Здравствуйте. у я не Поближе, Да, можно. Так слышно, Егор. Егор меня зовут. Иван, меня приятно. Максим, Да, хорошо. Живем по Oh, ну, а вот. Тоже спокойник. Да, а а город нововатый. Город Нововатый. Где где? Город Маловатый. Город Новомат. А, какой-то регион. Это от у вас общем, а, ну недалеко, в принципе, от... Ну так, относительно. Ну так, да. Ну так, да. Это... На машине идто. Полтора... Полтора... А, там, да, чуть меньше. А да, больше. Не не на. вообще шел. Даже зимой даже на полчаса. За час пятьдесят. За час Классно. Я когда заезжал, получается, Убылинка, пропускной пункт с России, там нет народу. А когда было? А когда было? Да вот, сейчас скажу. 27 августа. У нас више трасса. У нас видишь, это у нас трасса, это... трасса. трасса. Мурманская Мурманск... Петербург. Петербург више может, может, может, трасса. может нас више трасса. У нас више трасса. У нас више трасса. У нас више трасса. У трасса. и нас више трасса. Да, я вот тоже помню, да, как помню как какое то в 2013 году было, в Украинском Крыму. Просто, просто э, вообще не Вообще не дорога. За Две недели ходили, Много. Да, повидал, я а повидал, я повидал а в Крыму Просто, да. просто, вообще, просто не вообще не, не А вы где были? Да. В каком городе? Я до сих Лазаревский. Что-то еще забыл. Я, я был в 2012 году в Ялте и в Тарханкуте. В Тарханкуте просто шикарное море было. Не, море, море, Не, море шикарно. Да. Просто Но вот Именно вот, меня итоге, меня вот, тогда, меня вот тогда, убило. убило. Что, за рук нету? Да, да, да, да. Да, да. Что такое? Ухреново знаешь? Ухреново У меня assim... даже, у меня даже, у не водитель было, не идти, где Ну а сейчас, сейчас есть, там Вот буквально, вот буквально. 20 или right. 네, 30 Теле тридцать, в Теле тридцать, не А, не делали, А вот вот, а вот вот автобан. Сейчас? Угу. Понятно. А вот эти вот небольшие города... А вот эти вот небольшие города, они под забытого. Под забытого под А вот эти вот... А вот, а вот эти вот... Нет, там, а там, там в ну, <соцарный> На самом деле, не хочу вас обидеть, но в России почти всегда так было. Ну. Живут только большие города. Ну как от ну, относиться? Относительно? Относительно. относительно? Вот посмотри, ну, вот ну, это, это как я заметил, я там не живу, я не знаю. Здесь очень много, здесь здесь очень много от, э -э от э региональных управлений. И вот и где им и вот где именно город? От меня двадцати километров. Город стоит на Мурманской Там дороги. Там дороги проходит. Сейчас я отвечу Аллада. Пять два нажимаю. Давай заходим. Мурлын ночь. Для них проходит. Для них проходит Мороз, и Вот все ответления. Вот все ответления от к городу. Ахрененно сделал. Ахрененно сделал. Но Мурлын, на самом деле, тоже не такой прям красивый город, я бы сказал. Он красивый природный. Он красивый природой. Природ, природ, природ, природ, природ, природ, природ, природ, я недавно читал новости, там люди туалете, У меня будет У меня там, живет ну, у нас просто у нас пропаганда именно сильная, ну то есть там только плохое. А -а -а. Там, а -а -а. И... Ну, Но да. как бы я поднял. Я поднял. Да. Я я смотрю больше украинские блогеры, украинские, украинские блогеры более менее компетентные в этих вопросах. Я вот, кстати, даже заметил, типа, следишь просто, вот, то, что они сказали, допустим, там, допустим, как было, вот, э, насчет Херсона. Херсон же сейчас уже украинский, да? Ну, в Риме, да. Ну вот, получается, сказали, что там Херсон будет освобожден в ноябре, в октябре, то есть вот его освободили. Я, я специально себе, я даже могу заметки показать в телефоне, я себе записывал, mm -hmm. ну, их слова получается. И вот, да, ну то есть они компетентны. А смотрел, сейчас вспомню фамилию, э, он работал там в Херсоне российский, стримоусов. Да, ну, если я это, -то да -то... взорвали, ну, убежал-то.